перед тем как разрубать коробочку хочу рассказать про парализатор быстро за минутку друзья в чем собственно говоря была проблема ну как не проблема э, я обещал рассказать за парализатор плюсы и минусы стоит его брать или не стоит ну и так дальше понятно что по всем признакам по всем показателям, парализаторам пользоваться очень хорошо. Это тихое оглушение свиней. Чергик и убрал. Все, она спокойно лягла, ни крика, ни шороха, ни где ничего. Но э, я последнее время, последние, наверное, три или четыре штуки убирал свиноматок на мясо. И вот я одну, вторую, третью, я ну, и не пробовал мясо. Так чуть-чуть сала попробую, там чисто с охотки в первый день, и все. Все остальное продавали. И один раз попробовал что-то такое жесткое. Второй раз попробовал, тоже жесткое. Думаю, а да, что такое? Я начал подозревать, что это от парализатора. Именно жесткость. А потом, вот последний, вот эта вот головешка, это уже и с последнего, ну с крайнего. Мы без парализатора, обычным старым дедовским методом, то есть все как обычно, по старому. Вон собаки уже ждут, ждут, крутятся, сейчас будем им давать, рубать. И старым методом. И попробовали, и друзья, я все части попробовал, и то, и все, и 5, и 10, и все попробовал, поварил, пожарил, покипятил протушил, все попробовал. Все то же самое, что и с парализатором. Все то же самое. То есть я думал, что от парализатора мышцы становятся жесткими, то есть когда его вбиваешь, парализатор, мышцы сжимаются и в напряжении, грубо говоря, процентов на 30, они так и остаются. Я так думал раньше. И думаю, от этого мясо жесткое. То есть продаешь мясо жесткое. А оно просто было жесткое, потому что это свиноматка. И то жесткое, это получается шеек и лопатки. Ну, это часть, которая жесткая. Ну, как жесткая? То понятно, что варить можно, все можно, Ну просто жестковато. Поэтому я ошибался по парализатору. То не от парализатора, а от того, что свиноматки. Я с изготовителю парализатора, у которого я брал, вернее, который мне подарил... И ему это говорил он говорит не может быть проверь точно я проверил да действительно это не парализатор поэтому парализатором продолжаю пользоваться дальше И никаких проблем с ним нету я решил на него но проверил я ошибался то есть на молодых я вообще никогда не проверял ну убрали продали убрали продали убрали продали а это начал пробовать что-то не понравилось, оно просто свиноматки ну такое дело. Уже свиноматки у нас закончились тех, которые на выбраковку. Может быть там еще одна будет. Посмотрим еще раз. Ей шанс дам, а потом будем смотреть по ситуации. Ну, короче, так. Голову правильно, неправильно я делаю секирбашка, потому что я их отдаю собаке. Вот у меня сейчас как можно мельче задача их, ее пошатковать, замочить водой в тазику и со временем отдать, поварить собакам. Мы ее уже в последнее время не продаем, отдаемся собакам. Поэтому я по пробую по-разному и так, и так, и так. Поехали, друзья. Боня, Ася. Давай сюда. А сюда. Ася, иди. На, боль. Вот тут. На. Ася. На. На. Молодец, аккуратно берешь. Ого, боря, ты уже. Кто-то называет это деликатес. Не спорю, но дешевле голову отдавать собакам, чем покупать им корм. Аккуратно. Оку... На, на, все. Дешевле оставлять. Каши варим. Кашу я делаю сам. Пшеницу дроблю на тройку, потом муку все убираю. Ася, на. Муку убираю и на. И получается хорошая крупа, которую они едят. Ну, только варю уже с этим. Это уши я отдаю. Ох, я наглюка, Аська. О, вот и так прям, на! Сейчас Айсу будем учить аккуратна. Оку? Ох, ну молодая. Набор. Молодец. Попробую достать язык. Боря, на! Боря, на! Десну! Десна и... Так, что тут язык? На месте еще? А, на месте, просто туда залез. Так бы, если бы кто-то подержал, я пчик чик чик и все. Челюсть нижняя подбородок. Борт Ася жила кусок кидать На, Ася. Ой, а где она взяла А где она взяла? А он ее навалялся дед